То, что касается наших заслуженных деятелей культуры, которые сейчас, как один, все говорят, что они уехали в отпуск. У кого не спросишь, мы в отпуске. В Израиле, в отпуске в Эмиратах, в отпуске во Франции, в отпуске в других странах. Уважаемые коллеги, если мы будем с вами молчать и никак на это не реагировать, когда закончится успехом военная операция на Украине, все опять ручейком побегут обратно в Российскую Федерацию. Потому что здесь концерты, потому что здесь эфиры, потому что здесь телешоу и деньги. Уважаемые коллеги, мы должны действовать жестче и не допустить людей, которые предали свою страну, которые уехали за границу, которые при этом продолжают носить звания заслуженных артистов Российской Федерации, ходить на всякие ток-шоу, давать интервью за бешеные деньги. Они не должны вернуться сюда. Вы должны выбрать, либо вы с Россией, либо вы с убийцами-фашистами.